Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня. И что они принесут козерогам? Ну, одним из главных событий месяца, да, в общем-то, и всего года, является редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободолюбивая, прогрессивная, а Сатурн, наоборот, строгая, ограничивающая. Но ну, вот это столкновение, оно может принести изменения в нашу жизнь, но на более таком глобальном уровне. Мы также поговорим о солнечном затмении. Мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая. И вот 10 июня нам предстоит солнечное затмение. Ну и, естественно, упомянем ретроградность Меркурия. Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 2 июня в Венера входит в знак зодиака Рак. Вот а это ваш седьмой дом гороскопа. Венера ⁇ планета любви и красоты. А седьмой дом гороскопа – это сектор отношений, брака, партнерства. Ну что, замечательное сочетание – Венера и седьмой дом. Свадьба, свадьба для кого-то из козерогов, любовь, теплые отношения, гармония. Гармония в ваших отношениях между вами и вашим партнером или партнершей. Кстати, Венера – планета красоты, и, может быть, ваш партнер или партнерша очень красивый. Может быть, взаимопонимание с вашими бизнес-партнерами также. Ну а для кого-то это может быть примирение, если у вас был какой-то конфликт. Ну еще Венера – планета денег, и вы можете выйти замуж за человека с деньгами обеспеченного. Либо ваш партнер по бизнесу может внести какую-то сумму в ваш бизнес. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака «Близнецы». Ваш шестой дом гороскопа. Солнечное затмение или новолуние. Оно приносит что-то новое в этот сектор, в котором оно происходит. У вас это сектор работы и здоровья. То есть для кого-то из вас это может быть новый режим питания, новая диета, кто-то займется спортом для поддержания своего здоровья. А кому-то новолуние может принести новую работу или изменения в режиме работы. Может быть, вы решите работать меньше, или вы измените свой график так, чтобы он вам больше подходил. Кто-то начнет искать новую работу. Ну, а еще по этому сектору проходят дом, домашние животные. Мы, вы можете завести себе собач, собачку, кошечку. 11 июня планета Марс меняет знак, и входит знак зодиака «Лев». Ваш восьмой дом гороскопа ⁇ дом денег, не принадлежащих вам. То есть деньги ваших партнеров, мужа или жены. Это также деньги банков. Могут быть займы, кредиты, ипотеки. Ну, а Марс ⁇ планета активная, агрессивная. И тут может быть, может принести какой-то конфликт вам на тему совместных денег или их отсутствия. То есть кто сколько вносит в совместный бюджет, а кто сколько тратит. Ну, это также может касаться, кстати, ваших бизнес-партнеров. Еще может быть, что банк поможет потребовать выплаты кредитов или налоговая. Либо вы начнете требовать, добиваться выплаты какие-то, по страховке, может быть, или бороться за наследство. Вообще вопрос наследства может быть пере, передан в суд для кого-то. И вот по судам, так как по, по этому дому у нас еще проходят разводы, и тут может происходить дележка имущества, денег, подача на алименты, вот все связанное с Марсом в восьмом доме. 14 июня ретроградный Сатурн у нас в напряженной позиции к Урану. В этом году таких столкновений будет три. И вот в, ию в июне мы будем наблюдать второе столкновение этих планет. Сатурн у нас отвечает за все традиционное. Это контроль, порядок, статус. А Уран, наоборот, за все необычное, нетрадиционное. То есть Уран – это свобода, бунт, протест. То есть, знаете, такое чувство, что происходит революция новая, борется со старым. Вот у вас это напряжение будет происходить между вторым домом гороскопа и пятым. То есть деньги... Деньги и развлечения, либо деньги и дети. То есть, может быть, вы уж очень строги, когда дело касается трат на детей или на себя, на свои развлечения, хобби, поездки. Поездки, может быть, с друзьями или к друзьям. Это вот все, что проходит по пятому дому. Либо ваши дети требуют от вас вложений, а вы, может быть, считаете каждую копейку. Ну, пятый дом это еще влюбленность. Кто-то может неожиданно влюбиться. Причем, знаете, в какого-то необычного для вас человека. То есть до этого, может быть, всегда у вас был какой-то стереотип, а теперь совершенно другой будет человек. Но, либо кто-то может. Быстро влюбиться и также быстро разлюбиться. Но все вот эти вот эксперименты с любовью, они, конечно, могут повлиять на вашу самооценку и вот это вот чувство уверенности в себе. Дорогие козероги, не будьте уж слишком строги к себе. Все это временно, все проходит. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем третьем доме гороскопа. А Юпитер, вот он у нас, <къем> Юпитер ретроградный раз в году. И вот э, ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность, она как-то менее ощутима нами, вот обычными людьми. А сказывается это все больше на социальной жизни, нежели вот на личной. У вас э, как раз ретроградность Юпитера будет происходить в секторе коммуникации, общения, учебы, близкие родственники, братья, сестры. Вот когда Юпитер в прямом движении, он приносит нам удачу: хорошие отношения с близкими родственниками, с братьями, с сестрами, с соседями, с коллегами много общения, успехи какие-то в учебе. Но, однако, когда Юпитер разворачивается, мы меняемся. И у некоторых может даже появиться какое-то э, высокомерие, что ли, при общении с окружающими. Знаете, типа вот, или может измениться ваше отношение к учебе, вроде так вот, что вас что-то хотят научить, а я все знаю, вот так вот. Ну, все это пройдет, когда Юпитер вернется в свою прямую, прямую фазу. 20 июня Солнце меняет знак и входит знак Зодиака Рак. Это ваш седьмой дом гороскопа. Там же мы уже говорили, у вас и Венера, планета любви, красоты и денег. Ну что, седьмой дом – это сектор отношений, брака, партнерства. Ну, просто замечательно. И Венера, и Солнце, все в этом секторе. Теплые, гармоничные отношения с вашим партнером или партнершей. Если у вас были проблемы в отношениях, вы можете их с легкостью разрешить. Либо сами можете разрешить какой-то конфликт, либо пользуйтесь услугами психолога. Для тех, кто одинок, очень хорошее время – общаться, выходить в свет, вы можете привлечь к себе внимание какого-нибудь потенциального партнера или партнерши, солнца. Ну, а для тех, кто судится или разводится, может быть, даже очень удачное разрешение вашего судебного конфликта. Короче, весь фокус будет в этот период на вашей личной жизни, мои дорогие. 22 июня Меркурий разворачивается... Он у нас э, в прямое движение Меркурий в вашем шестом доме гороскопа и поддержит всех тех, кто работает в сфере коммуникации, интернета, передачи информации. Ну, а Меркурий это еще планета коммерции, и тут могут быть какие-то удачные сделки, купля, продажа. Вообще хорошее время для всех тех, кто работает с транспортом, перевозками. А еще Меркурий может принести какое-то, знаете, даже Излишнее беспокойство, что ли, за свое здоровье. А у кого-то, на самом деле, могут быть проблемы со здоровьем, но связанные с нервной системой. 24 июня полнолуние начинается в вашем знаке. В знаке зодиака Козерог. Это ваш э, первый дом гороскопа. Полнолуние – это когда Солнце противостоит Луне, а Солнце в этот момент будет в знаке зодиака Рак. Вообще полнолуние делает нас более эмоциональными, романтичными. Кому-то может принести любовь, начало романтических отношений. У вас полярность рак-козерог как раз и говорят о полярности между вами, то есть вами как личностью, и вашей личной жизнью, и отношениями. То есть то, что проходит по седьмому дому гороскопу, ваши партнеры. То есть приходит, пришло время переоценки ценностей и принятия решения. Кто и что должны оставаться в вашей жизни, а кто и что нет. Вообще, может быть, даже хорошо вам больше фокусироваться на себе в этот период, чем на ваших отношениях. хорошее время заканчивать что-то. Для кого-то это либо личностные отношения, либо отношения по бизнесу. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение. планета Нептун. Нептун в вашем третьем доме гороскопа и будет в ретроградной фазе у нас до конца года. Третий дом гороскопа – это сектор коммуникации, это учеба, это близкие родственники. Вообще Нептун называют магистром иллюзий. И вот когда Нептун в прямом движении, у нас обычно пелена на глазах. Все как бы завуалировано, либо мы витаем в иллюзиях. Вот у вас все эти иллюзии связаны с отношениями, а причем отношения с вашими близкими родственниками, с братьями, с сестрами. Но когда Нептун развернется в, рет в ретроградную фазу, вот пелена начинает спадать глаз, и вы видите все в реальном свете. Что вы увидите? Понравится ли вам то, что вы увидите? Это уже вам решать. Не зря у вас э, я упоминала наследство. Кто знает? 27 июня. Венера. Венера меняет знак и входит знак зодиака «Лев». Ваш восьмой дом гороскопа – сектор денег, причем деньги, не принадлежащие вам, а принадлежащие вашим партнерам, банкам. Это также деньги, полученные по наследству или по страховкам. Вот тут-то Венера может принести вашему партнеру прибавку к зарплате. Или премию. Вы можете получить, например, кредит в банке, если давно его добивались, или какие-то выплаты по страховке тоже. И вот можно получить наследство от женщины. Венера символизирует женщину у нас. Ну что ж, мои дорогие, всем замечательного июня. Если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.